привет сегодня поступил необычный вопрос в принципе все легко но почему-то возникают сложности у некоторых участников вопрос был такой как сделать транзакцию перевести монеты в криптовалюте и gold все достаточно просто мы находимся сейчас на главной странице тут находим кнопку отправить сюда нам нужно вписать номер кошелька если мы переводим на биржу и они требуют пин-код или метку мы эту метку просто вставляем сюда тут указываем сумму монет которую мы хотим перевести и также подтверждаем это дело все своим закрытым ключом В принципе вот такая инструкция давайте посмотрим как это работает на практике и еще вам расскажу как получать реферальный доход потому что он вроде есть вот если мы перейдем в список рефералов то мы видим что от некоторых участников мне уже полагается определенное количество монет но почему-то на балансе у меня их еще нет для того чтобы эти монеты поступили ко мне на баланс а на кошельке одного из участников где уже есть какое-то количество монет набранное, должна произойти или исходящая или входящая транзакция я ее также могу собственноручно отправить например выбираем этот кошелек и тут 19 монет мне полагается Нажал на кошелек, он тут уже автоматически записался. Метка никакая не требуется. Выбираем минимальную сумму одна монета и подтверждаем это дело все с закрытым ключом. Нажимаю кнопку «Отправить» и сейчас будет на экране галочка и в течение одной минуты мы буквально увидим, что монеты они уже будут зачислены сюда тут будет плюсик, давайте мы этого действия дождемся в принципе все довольно легко, но они еще не поступят к нам на баланс потому что, чтобы они в последующем поступили ко мне на баланс надо сделать еще одну или входящую, или исходящую транзакцию на моем кошельке давайте посмотрим, как это можно сделать. Вот есть 20 монет, которые мне полагаются. Давайте я еще и их отправлю, и мы запомним баланс, который у меня был, потому что вот эта транзакция, она протолкнет предыдущую, и а, те монеты поступят, 19 монет поступят на баланс. Сейчас у меня 94 монеты, 2 транзакции, по 3 монеты они ушли, потому что одну монету я переводил, и 2 монеты они списались в качестве комиссии. Одна монета уходит в систему в качестве комиссии, а еще одна монета она идет а, на ту ноду, которой я подключился с помощью которой я зашел в кошелек это еще одно дополнительное преимущество для тех людей которые вдруг решат завести себе ноду и gold потому что если люди будут подключаться именно к вашей ноде и совершать через нее транзакции то таким образом вы также будете зарабатывать по одной монетке с каждой комиссии 19 монет у меня уже вот-вот на подходе золотистым еще цветом горит и в скором времени они появятся на балансе а вот эта последняя транзакция она еще вот уходит в сеть и скоро тоже вот эти 20 монет как раз таки плюсом тут и будут у меня сбоку висеть до тех пор пока я не совершу следующую транзакцию вот мы видим и 20 монет уже в обработке находится и сейчас в скором времени мы с вами все это увидим давайте обновлю еще раз страницу и вот мы видим, что мне 19 монет поступило. Баланс мой увеличился, стал 113 монет. И 20 монет, вот как раз-таки последняя транзакция они на подходе как только у меня на кошельке тут произойдет какое-нибудь движение то они тоже сразу окажутся на балансе вне зависимости от того я кому-нибудь отправлю монеты или мне кто-нибудь отправит монеты тут даже если мы наведем на эту буквочку g написано в принципе кошелек удобный на какую кнопку не наведешь все подсвечивается все написано ожидает зачисления при входящей или исходящей транзакции нажмите и совершите транзакцию чтобы зачислить на основной баланс можно даже вот так нажать отправить на системный кошелек одну монету и это все дело к нам зачислится также если у вас есть рефералы и в правом столбике есть какие-нибудь хорошие суммы которые вы готовы зачислить к себе на баланс чтобы уже от общей суммы шел майнинг монет добывалось у вас их больше то просто можете вот так нажимать на этот кошелек отправлять Одну монетку и подтверждать все это дело закрытым ключом. Все элементарно и просто. Надеюсь, что в этом ролике разжевал даже больше, чем требовалось.